Добрый день, привет всем подписчикам канала «Проект ГАЗ». Сегодня я поднимаю тему достаточно серьезную, это один из самых важнейших компонентов системы газового впрыска четвертого поколения – газовый впрысковый редуктор. На данный момент я бы хотел бы вас познакомить с конструкцией этих редукторов как они работают, немножко объяснить принцип работы этих редукторов, потому что есть отличие от традиционного аляски и редукторов с так называемым плунжером внутри. этот тип впрыска принц это голландская система у них впервые я увидел такое решение когда подача газа в первую камеру дается не коромыслом не, не, не по типу коромысла а такой вариант вроде как форсунка то есть это плунжер который при давлении создаваемом давлении подает больше или меньше в первую камеру газа. редуктора выражаясь простым языком здесь такое есть коромысло которое когда клапан открывается здесь у нас клапан вот этот клапан когда он открывается автомобиль подогрелся достаточно температуры достиг подается газ и э, начинает создаваться в камере в первой камере в редукторе давление э, клапан открыт постоянно в, этом, в данный момент как только здесь создается давление пружина сжимается и клапан закрывается.